15 минут реально и у вас офигенный диетический для здорового питания, правильного питания для похудения рецепт с вас подписка, а с меня вкусные ролики не дают мне покоя жульеницы хочу сегодня в них скумбрию запечь я когда делал обзор по приезду посуды я там фантазировал немножко жульеница размер такой очень маленький как раз для жульена а еще, мне кажется, можно приготовить такое интересное пп блюдо положить какой-нибудь кусочек скумбрии вообще рыбы моской да, вот, чтобы вместилось положить, положить спаржу сбрызнуть лимоном это можно и соевым соусом накрыть Отправить в духовку, градусов, наверное, до 200 разогретую, минут на 10. Оно очень быстро нагреется, как будет, когда открываться, аж пар должен быть. И вот я думаю, такую красоту можно будет приготовить. Я решил сделать немножко по-другому. Подушку я сделаю из помидор, добавлю морковь и добавлю соевый сапуст. До будете чистить? На филе то обязательно удаляйте косточки вот все абсолютно они реберные и вот посередине филе не забывайте тоже такие меленькие меленькие есть и важно очень выкладывайте ее на салфетку чтобы она немножко просохла Потому что в духовку нам нужно будет ее положить, чтобы в ней было как можно меньше влаги. Сейчас она нам пока не понадобится. Приступим к моркови. Морковь нужно нарезать как можно тоньше. Я думаю, что в данном случае идеально будет картофелечисткой нарезать ее на слайсы. Сейчас я морковь, парни, хватит, вечерняя прогулка у нас. Морковь запасирую на сковородке. Любите морковь? Класс! Благодаря тонкой нарезке запасировать нее удастся очень быстро. Я думаю, минуты за три справлюсь. Вот немножко, чтобы она такая так подвяла. Потому что если резать ножом, то, наверное, придется даже ее немножко поджаривать. но все равно не то будет. буквально, даже не то что запасировалась, а подрумянилось. Пахнет обалденно, класс. А сейчас помидор. Его нужно достаточно тонко нарезать. Какой-то случайный зритель мне написал, что у меня тупые ножи, нифига они не тупые, режут. Теперь займемся рыбой. Сейчас рыбу можно посолить и добавить немножко кунжутового масла. Все подготовили и теперь можно собирать В принципе ничего сложного, на филе морковку положили, завернули в рулетики, в жульенницу постелили подушку из помидор, тоненько нарезанную. И сейчас я это все отправлю в духовку. Наверное разогрею ее как обычно до любимых моих 200, она быстрее там запарится, потому что я буду накрывать крышкой. И вы спросите меня, почему не добавил соевый соус? Я его сейчас добавлять не буду. Я хочу, чтобы рыба немножко, наверное, в собственном соку что ли, протушилась. Потому что если я добавлю соевый соус, она будет более разваристой. А я хочу все-таки целую и запеченную. Поэтому соус я буду добавлять чуть позже, наверное, под конец, минут за 5. И то, после того, вот крышку открою, взбрызну соевым соусом и отправлю уже запекаться под открытой крышкой. И мой вам совет, друзья, чтобы рыба у вас в принципе не разваривалась морская, никогда ее не размораживайте принудительно вот, на кухне, в теплом месте, под водой. Всегда размораживайте ее в холодильнике в нижней камере при низкой температуре, там сколько там, плюс 2, плюс 3, плюс 5. Вот при этой температуре она должна размораживаться. Прошло 20 минут. Ай-яй-яй. Короче, смотрите, рыбка слегка прилипла к крышке. Либо крышку надо раньше убирать, либо ее надо смазать предварительно маслом, либо вообще без крышки. Но без крышки третий вариант, наверное, не подойдет. Все-таки первый или второй. Но рыба достаточно легко валивается от крышки при этом ну совсем совсем чуть-чуть остается ну не страшно оно даже красивее получается пахнет блин опять как в турции я вот скумбрию готовил есть рецепт на канале вот реально вот ощущение что ты на эту столовку приходишь турецкого отеля вот этот запах классный рыбный Mm-hmm. вообще нет ничего страшного, что рыбка чуть-чуть пристала к крышке, поэтому спокойно по моему рецепту продолжаем. И теперь добавим чуть-чуть соевого соуса и отправим еще минут на 5 в духовку, чтобы она вот сверху слегка подрумянилась. Вы знаете я решил в духовку не отправлять хватит она реально готова пахнет если бы вы знали как она пахнет это, это очень аппетитно очень ух короче друзья если все-таки вы захотите ее готовить вместе с соевым соусом в духовке то сначала 10 минут держите под крышкой снимаете добавляете соевый соус и отправляете в духовку еще буквально на 5-7 минут 200 градусов разогретую она вот сверху такая красивая глазурь должна от своего соуса получиться будет очень вкусно у меня слов нет короче прям ложкой можно кушать М -м -м -м. блин ой это бомба Все. Пока.